Добрый день! Перед вами шесть причин, почему вы больше не испытываете счастья. Первая причина. Вы ждете, когда ваши мечты сбудутся, чтобы позволить себе быть счастливым. Почему вы ждете жизни, о которой мечтали? У всех нас должны быть какие-то цели, над которыми мы должны упорно трудиться и стремиться к ним. Но они не должны становиться препятствием на пути к нашему счастью. Деньги могут не сделать вас таким счастливым, как вы надеялись. Жизнь неожиданна, поэтому лучше всего наслаждаться тем, что у вас есть, и наслаждаться процессом путешествия к своей мечте. Вторая причина: Вы работаете, чтобы исполнять только свои материалистические желания. Ищите ли вы счастье в материальных благах? Это следующий iPhone, кошелек или машина, которые сделают вас счастливыми. Что ж, эти чувства счастья длятся не так долго. Дело в том, что люди довольно быстро привыкают к новым вещам. Рано или поздно вы купите сумочку, телефон или машину своей мечты, но это будет просто еще одно средство передвижения. Еще один предмет в вашем шкафу, как тот пыльный телефон, который вы, кажется, больше не сможете заставить работать. И тогда появится что-то новое, на что вы нацелитесь. Затем процесс просто повторяется, хочу купить, хочу купить. Между ними всего несколько коротких мгновений счастья, но эти мгновения окажутся все меньше и меньше, чем больше вы прибегаете к покупке нового предмета чтобы обрести немного счастья. Вместо этого сосредоточьтесь на своих ценностях. В конце своей жизни будете ли вы оглядываться назад на все телефоны, которые вы купили, или на все дружеские отношения, которые вы завели, и на опыт, который вы пережили. Вероятно, последнее, если только это не ваша главная страсть коллекционировать телефоны. Третья причина. Вы размышляете о вымышленных негативных сценариях, которые, скорее всего, не произойдут. Часто ли вы размышляете о воображаемых сценариях наихудшего возможного случая, заставляя вас чувствовать тревогу и опустошенность? Для начала хорошо осознать, когда вы погрузились в царство тревожного воображения и сделать шаг назад. Поначалу это может быть трудно. Но чем больше вы осознаете, когда погружаетесь в размышления о чем-то, что не имеет за собой оснований, тем легче вам будет избавиться от этого беспокойства. Скажите себе, что это просто ваше разыгравшееся воображение, что вы сразу перешли к негативному сценарию, и скорее всего все будет хорошо. А если вы чувствуете, что ваши негативные сценарии действительно более вероятны, в этом случае попробуйте перенаправить внимание на составление плана того, что вы будете делать дальше. Перенаправьте внимание куда-нибудь в другое место, выполнив другую задачу, которая требует большего количества размышлений. Четвертая причина. Вы вините себя за то, что что-то выходит из-под вашего контроля. Часто ли вы вините себя во всем, что идет не так в вашей жизни? Важно, чтобы мы все осознали, когда мы не контролируем ситуацию и когда это не наша вина. Частое обвинение себя отнимает так много энергии, что это может заставить нас чувствовать себя несчастными. Когда вы чувствуете, что возникает чувство вины, напомните себе, была ли у вас какая-то реальная вина или нет. Мы не можем контролировать все. Поэтому работа над признанием того, что все мы ошибаемся – отличный первый шаг в правильном направлении. Как только вы поймете, что не виноваты, перенаправьте свое внимание на то, что вы любите и цените. Занимайтесь теми видами деятельности, которые вызывают у вас улыбку. Это может просто отвлечь вас от ваших забот и направить на то, что делает вас счастливыми. Пятая причина. Ты держишься за обиды или гнев. Если у вас в настоящее время какие-либо обиды, вы держите гнев в своем сердце, когда это происходит, лучше двигаться к тому, чтобы отпустить этот гнев, а не держаться за него и надеяться, что что-то изменится. Это может быть тяжело, когда кто-то обидел вас, но вы заслуживаете уважения. Проявите к себе уважение, которого вы заслуживаете, и постарайтесь отвлечься от мыслей о человеке, который причинил вам зло. Определите, останется ли он в вашей жизни или уйдет из нее, затем простите или отпустите гнев. И позвольте уважению к вашему благополучию заполнить это место. Шестая причина. Вы слишком строго судите себя. Ты. Ты судишь себя слишком строго? Пришло время дать себе передышку. В конце концов, ты всего лишь человек. Хороший шаг к исправлению этой вредной привычки – признать, что хотя вы можете думать о себе что-то ужасное, это неправда, это просто мысль. Вы можете выбрать, верите вы это или нет. Еще один отличный совет. Иногда заменяйте любые повторяющиеся негативные осуждения позитивными мыслями, даже если вы в это еще не верите. Даже если вы не, не являетесь тем совершенным «я», которым, по вашему мнению, вы должны быть. Ты заслуживаешь уважения и любви. Относись к себе так, как бы вы относились к своему самому любимому другу, семье или домашнему животному. Вы бы когда-нибудь сказали такие грубые вещи своей собаке, если бы ей было тяжело. Я думаю, что нет. Да, обстоятельства у всех разные, и для одних это может быть сложнее, чем для других, но признание того, что вам сложно справиться, дает вам шанс обратиться за помощью, которая вам может понадобиться. Если эти чувства страдания сохраняются, лучше всего отправиться за помощью к профессиональному психологу. Возможно, они смогут вам помочь и рано или поздно вы перестанете чувствовать себя таким несчастным, каким были когда-то. Счастье безусловно возможно. Так что не уклоняйтесь от того, чтобы сделать первый шаг к достижению этой цели. Мы можем сделать это вместе. Итак, какой из этих причин вы могли бы отнести себя? Не стесняйтесь поделиться с нами этим в комментариях ниже. Оставьте комментарий, если у вас есть отличный метод или совет, который вернул вас на путь к счастью. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другом. Подпишитесь на наш канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получить больше контента подобного этому. И как всегда, спасибо, что посмотрели.